Ок, Это уже один, получается, играем или что? Ой, нет, скипать, отскипать. Ага. Йоров. <сусить> а это что за пенальти? Я такого не могу добивать. Саша иди Динах. Ты красава. Что? Чего? Куда это посмотреть? Чего это та игра по вашему? <contributions> Так а это что? вообще? Ты дебил просто встать. Куда ты дал? Карп с накрою. Саня, не едь ко мне, я и так один играю, иди нахер. Да ч хотя бы год ты... есть, тебе санчит? Иди нах, Саша! Ты сам наверное, ш полетел. А, а ч в конце каждого голгара сыр забили? У меня собака насрал. Не сгибните Так я должна в баре буху жопы достать Отгиб Что ты делаешь? Величайшая Что это? Отгиб баре буху Это баги, это баги Сладкий подарок, а Новый год Ну, Саня, разве что считается. Подарки <свист> от этого <себя> просто... <свист> <свист> Сладкий борьба с работой вам принесла. Приглашаю, ты кончаток, Приглашай, ты кончи тут ты порывай. Понял. Ты как, блин, в плей? Играешь очень мягко, то бы с собой поесть. <свист> забыли <laughs>